Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске Кровавые бои Слоупок Тетрис Стратегический Дисней Пиксельная аркада Поиск сокровищ И трэша-трэша Любишь бессюжетное месиво для отдушины? Тогда тебе точно понравится Гладиатор Трустори. Залей колесей кровью врагов. Кстати, в буквальном смысле. Ведь с каждой секундой на арене будут появляться новые враги. Они будут становиться все сильнее. Сначала им дадут щиты, потом луки и стрелы, ну а после… Выпускайте Кракена. Нет, нет. Игра же называется Гладиатор – правдивая история. Так что… Выпустите Тирекса! Да, Гладиаторам никогда не приходилось сладко. Тетрис отличная игра для проверки логики и скорости реакции Но ну, а если ты соображаешь как жираф то 1010 игра именно для тебя или 1010 или 1010. Короче игра никуда тебя не торопит и не заставляет сжигать ряды только по горизонтали Как бы сказал преподаватель Дёмсон отсталых ставь фигурки как хочешь, где хочешь и сколько хочешь. Кто не смотрел Gravity Falls, тот либо старый, либо скучный, либо слепой. Либо старый скучный слепой. Не повезло. Новая игра Gravity Falls Mystery Shack Attack ⁇ это настоящий подарок фанам. Защити свой дом от чудовищ, используя электрические шары, заборы, пердящие грелки и все, что найдется на чердаке. Стильный мультипликационный Tower Defense придется по душе каждому. Электроник Джой — это стильный, пиксельно-аркадный, сексодробительный платформер. Ты потерял руку на диско-войне. ты потерял глаз на войне рок-н-ролла и ты потерял задницу, сражаясь со злом. Это история мести за свою задницу. Именно таким вступлением начинается игра. Бегая по уровням, ты будешь шевеливать от бесчисленных препятствий, сексуально сохраняться и сражаться с боссами. Во имя потерянной задницы. Если соединить Индиану Джонса и Лару Крофт, получится неплохое порно. Или сногсшибательный экшн-квест с опять же таки порно названием «Мелисса K и the Heart of Gold. Все есть секс в игре 30 пазлов и 30 великолепно адресованных локаций для их поиска это невероятно экшеновый квест с крутыми 3d роликами и продуманной историей продолжительностью в 6 часов что я тебе скажу до хера для такого великолепного квеста ну и приступим к трэшу ты наверное уже слышал об культовом боевике бэнк бэнк с ретиком Рашаном в главной роли Шучу, расслабься. Конечно, ты слышал. В «Бэнк Бэнк» тебе предстоит пережить лучшие моменты киноленты прямо за твоим устройством. Дерись в рукопашку, участвуй в перестрелках, погоне на мотоциклах и в зажигающих танцах до рассвета. <мышленный путь> <мышленный путь> в игре 10 захватывающих миссий и реалистичная графика с участием ваших любимых кинозвезд.